Здравствуйте, мои дорогие зрители, с вами школа рукоделия и я, я Вика. К сожалению, не успеваю я на этот выходной снять новое видео. Вернее, снято видео у меня сумки с спицами, ту, которую я обещала. Вот, но я не успеваю монтировать. Поэтому вот решила сделать такое вот видео, обзорное весенние кардиганы. Это я, если честно, сейчас схожу на две работы так пришлось, вот, поэтому на одной работе у меня хоть есть чуть-чуть времени поискать интересные идеи, поэтому представляю вам коллекцию кардиганов на вес, но еще собрала летние шикарные кардиганы, будет вторая часть такого видео, ну, обзорного, вот, на кардиганчики, кофточки там летние, много всего понаходила, идей моря, времени нет, кстати. Ну, кое-что я, конечно же, успею все-таки сделать, связать, сделать мастер-класс. Ну, пока вот так вот. Значит, представляю вам, дальше будет музыка, вы просто наслаждайтесь, смотрите. Я уверена, каждая из вас, и кто начинающий, кто средний, кто большой уровень, вы в любом случае все из вас найдут что-то для себя, что-то может какой-то элемент применить, фасон. Посмотрите, очень интересная подборка весенних кардиганов, а летние вообще шикарные, потом будут уже в следующем видео. Ну, а у кого есть желание помочь каналу, все ссылки под видео в описании. Вот, либо кнопочка «Спонсировать канал». Ну, а я предлагаю вам мою подборку кардиганов весенних.